Мировой расклад. Ноябрь 2022. Штрихи к портрету. Жизнь по навязанным правилам, которые даже не сформулированы, но подразумевает однополярный мир под военно-экономическим диктатом США, не устраивает все большее количество стран. В авангарде протеста и не на словах, а на деле жестко выступила Россия подавляя прежде всего нацизм, вскорбленный Западом на Украине. В ответ Запад вел беспрецедентные антироссийские санкции. Персональные, отраслевые, торговые, финансовые, а также, как и в прежней эпохе, выступил единым антироссийским фронтом, массированно поставляя Украине оружие, разведданные, инструкторов и наемников. Происходящее тут же вызвало ускоренные изменения, продолжая разрушение сложившихся логистических цепочек начатое пандемией коронавируса, наглядно демонстрируя, кто и чего стоит в реальном, а не виртуально нарисованном мире. В результате начавшейся еще ранее новой холодной войны Россия оказалась в роли СССР, несмотря на несопоставимый меньший экономический потенциал и относительно небольшие человеческие ресурсы. Итак, Россия, стартовые позиции, согласно общепринятой методике подсчета, занимает шестое место в мире с долей 3% от мирового ВВП. Однако продолжающийся мировой кризис, обнаживший тонкие места в мировой экономике, неожиданно продемонстрировал, что именно Россия является мировым лидером в целом ряде критических областей, крайне важных для обеспечения суверенитета государства и даже во многом для нормального существования цивилизации. Первое. Сельское хозяйство. Россия первое место в «Эксперте зерновых» за 2021 год. В текущем году собрано очередное рекордное количество зерновых – более 150 миллионов тонн. Второе – Освоение Арктики. Россия имеет самый мощный в мире ледокольный флот, в том числе уже и боевой. Как дизельный, так и атомный. Способный обеспечить как освоение богатейших северных регионов, так и проводку торговых судов, по контролируемому Северному морскому пути, куда никто не может сунуться без разрешения. Третье. Энергоресурсы. Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов контролирующий львиную долю постоянно растущего мирового рынка традиционных энергоносителей, являющихся основой индустриальной цивилизации. Четвертое. Мирный атом. В пакете одного только Росатома более 50% рынка ядерных реакторов различных классов и типов. Кроме того, Россия является лидером и единственным обладателем действующих реакторов по безотходной технологии, что в настоящее время является долгожданным научно-техническим прорывом в будущее 5 современное вооружение Россия пока единственный обладатель нескольких классов гиперзвукового оружия уже поставленных на боевое дежурство и не имеющих средств противодействия Шестое. валюта в 2022 году на протяжении более полугода валютный рынок признал российский рубль самой крепкой валютой в мире США имеют долю 16% от мирового ВВП и одновременно являются лидером в мире. Первое. По количеству заключенных. 2 миллиона человек или 629 на 100 тысяч. Россия 14 мест. Второе. По количеству граждан, убитых полицией. 1055 человек за 2021 год. Третье. По количеству убийств или самоубийств с применением огнестрельного оружия. 45 тысяч человек за 2021 год. Четвертое. По количеству банкротств физических лиц. Более 1 миллиона человек за 2021 год. Пятое. По количеству корпоративных банкротств. 69 тысяч компаний за 2021 год. Шестое. По числу ветеранов боевых действий. 16 миллионов человек, хотя на США никогда и никто не нападал. Но и на закуску. Украина первая в мире по детскому алкоголизму, падению экономики и сокращению населения. По последнему показателю, Украина потеряла порядка 50% населения за десятилетие. и соревнуется с Латвией, долгое время удерживающей первенство на всем евроазиатском пространстве. Двум постсоветским вымирантам, один из которых является членом ЕС, а второй очень хочет готовится отдавить пятки, еще один претендент. Молдавия, уже получившая наглядные результаты от сближения с ЕС. Страна успешно деиндустриализирована и стоит на пороге отсутствия тепла, воды и электричества. Понимая, что любая интерпретация явлений процессов всегда носит субъективную окраску, тем не менее ответственно заявляю – Самая стабильная из 14 бывших советских республик, а ныне как бы независимых государств, Белоруссия, имеющая самые тесные интеграционные связи с Россией. И это предельно объективно. роспро специально для сайта zen.ru, con.vs, автор публикации Александр Дубровский. Всего доброго и до грядущих встреч.